Я буквально сделаю чисто небольшие дополнения, что можно, да, скажем так, усилить вот все эти рекомендации, которые дал Самсаныч. Первое, да, это вот то, что не хватает многим людям, это просто четкое понимание цели. То есть сейчас, да, каждый из вас находится в точке А. Чтобы был результат, вы должны четко осознать, какая же для вас точка Б. Вот по опыту своей работы я четко знаю, что большинство людей нет конкретики. Но я хочу построить, я хочу похудеть. А что под этим поднимается, как, что, насколько, по формам, по весу, как, да, какие сроки. Да? К сожалению, большинство людей конкретики нет. То есть нужна конкретика вашей цели. Потому что когда будет конкретика, можно заставить какие-то планы и уже согласно этой конкретике да, создать вам, помочь программочку, как из пункта А в пункт Б оказаться. Вот для этого и нужна консультация специалиста, консультация диетолога, консультация специалиста там, по восстановительной терапии, чтобы помочь вам. Это четко осознать, составить вам определенный план действий, да, который вас приведет к конкретному результату. Дальше. Если вы даже уже определились со своей целью, вы должны быть готовы к тому, чтобы любую цель достигнуть, нужна очень такая важная вещь, которая называется инвестиции. И самая главная первая инвестиция, которая нужна, это время. Время если вы не будете своей цели уделять должное время результат не наступит вот у нас очень много людей говорят о здоровье но когда их начинаешь спрашивать а сколько вы времени здоровье уделяете то честно говоря время получается очень скромненькое и вообще большинство проблем у человека большинство болезней как просто потому что человек не уделяет достаточного времени чему своему здоровью то есть я очень хочу, чтобы в любой программе, как вы свое дело будете подготавливать, у вас находилось время для поддержания своего здоровья. То есть время надо инвестировать. Хотите, чтобы цель реализовалась, уделите ей время. Второе, что можно сделать, инвестировать это энергия. А вот как врач энергоинформационной медицины, я четко могу сказать, у 90-95% людей, которые приходят ко мне, с этим все достаточно скромно. А пока у вас не будет энергии, результат достичь очень сложно. И вот как раз да, многие наши услуги, нашего центра могут вам помочь, ваши ресурсы, ваши запасы энергетически повысить, чтобы вы сами эту цель свою получили. Быстро свое, лето подго сказать, свое тело подготовили к лету. И вот здесь очень просто. Самое простое, что Сан, Сан сказал, я двумя руками буду за то, чтобы вы гуляли на свежем воздухе, пока у вас не будет поступать достаточного количества кислорода пока не будет хорошо дыхательная система продыхиваться, пока большинство токсинов, шлаков через дыхательные пути не уйдет, энергии получить нечисловно. Поэтому прогулки будут очень хороши с точки зрения вашего энергопотенциала. Будет много энергии, постройнеете, похорошеете и свое тело к лету вы реально подготовите. Второй энергоресурс – это вода. Тут совсем засадно. 99% всех, обращающихся ко мне, практически не любят воду. В лучшем случае они пьют стакан, два стакана чистой воды в день, а в норме, да, многие из вас это знают, напоминаю, 40 мл на килограмм веса, даже возьмем средний вес, там, 70 кг, примерно, то есть примерно каждый должен пить, да, хотя бы 2,5 литра воды, если вы хотите быстрый результат получить, будьте добропейте, и только потому, что многие из людей воду не пьют, я тремя руками за такую процедуру, как терапия. и когда девушка спрашивала, как часто ее нужно делать, Пьете мало, так вот делайте как баню, раз в неделю, только для того, если вы не заливаете себя сверху, будьте добры, аж 2О, ведите через попу в себя, да? чтобы тело это получило. А то многие органы и ткани представляют себя как будто пустынью, что ни годами не получали нужное количество жидкости. А вода – это главный источник энергии. Проводились реальные эксперименты, да? то есть когда человек берет 1 литр воды, он весит примерно 1 килограмм, и когда он его выпивает, и встает на весы, по идее, его вес должен увеличиться ровно на 1 килограмм, Согласны? С точки зрения физики, это так. Но можете проверить. Но если вы пьете хорошую воду, то ваш вес меняется максимум на 300-400 на грамм. Вопрос, куда ушли 600 грамм этой воды? Они ушли в энергию. Именно в то, что нужно будет вам для достижения вашей цели. Хотите быстро подготовить тело к лету, быстро получить задачу, будьте добры обеспечить себя таким энергоресурсом, как вода. Следующее. Это то, что касается пищи. И Итак, Станиславич абсолютно прав. С точки зрения энергии пища делится всего на две категории: или пища вам энергию дает, после которой хочется двигаться, жить и получать результат, или пища вас от вашей цели что-то отодвигает. И без консультации грамотной диетолога, который вам скажет, какая пища вам дает энергию, а какая пища забирает, решить многие цели просто невозможно. Это же не касается задачи чтобы подготовить тело, да? Простая задача. Многие люди хотят иметь виу, дома и так далее. Да? Поверьте, для этого тоже нужна энергия. И многие люди в нашу клинику приходят только для того, чтобы да, и другие жизненные задачи не тоже решаться. Но сегодня мы просто с вами говорим про тело. Поэтому самое минимальное, что можно сделать сегодня. В общем, все, что природа растит сама. Фрукты, овощи, зелень, злаки. да, Все, что природа сама растит, поверьте, там какой-то уровень энергии изначально есть. Все, что на деревьях не растет, торты, пирожные, колбаса, да, тут не надо быть суперграмотным человеком, поэтому хотя бы ешьте то, что изначально энергию имеет, и перестаньте пореже, загружать себя тем, да, где там энергии ну, достаточно мало. Поэтому еще по опыту, большинство пациентов, которые ко мне приходят, которые хотят построить или там худеть, у них очень часто очень сильно нарушение кислотно-щелочного баланса. Так вот, для того, чтобы энергии было больше, у них очень простая рекомендация. Нужно значительно уменьшить объем продуктов, которые закисляют. Пожалуйста, открывайте интернет. Масса есть давно известных исследований, табличек, да, какие продукты нас защевачивают, которые закисляют. Продукты, которые нас закисляют, вы минимизируете, а продукты, которые нас защевачивают, вы стараетесь в зоне увеличить. Ну и конечно, да, энергии не будет, если у вас не будет оптимальной какой-то двигательной нагрузки. То есть, пожалуйста, один из лучших способов да, дать оптимальную двигательную нагрузку – это йога. Зал всегда свободен, может быть человек, элементы танцетерапии, да? но любая двигательная нагрузка будет ваши энергетические ресурсы повышать. Поэтому воздух, вода, правильное питание, движение да, мы вам в Америку не раскрыли. Но, если это вы все в системе сделаете, очень быстро можете себя действительно поддержать. Однозначно двумя руками в зад проголосуют за то, что для того, чтобы многие задачи решить многим людям, чтобы энергии стало больше, нужно выйти из такого состояния, которое называется стресс. И у большинства наших клиентов это стресс хронический. И пока вы не придете к хорошему человеку, да, если, допустим, женщины пойдут, скажем так, на скажем, рукоприкладство, то желательно найти специалиста, который имеет противоположный пол. Ждете вы ли на остеопатию, на мануальную терапию, на массаж. Но задача специалиста — помочь вывести ваше тело из чего? Из стрессового режима. Многие ваши ткани, да, реально спазмированы. Многие сосудики в состоянии стресса, та же самая лимфа, да, или кровеносные сосуды не спазмированы. Они не выполняют свою функцию удаления всего плохого, что у вас есть. Поэтому даже массажные движения, Сан Саныч абсолютно прав, желательно начинать с релаксирующих массажей, потом там либо дренажные, антицеллюлитные и так далее. То есть желательно даже с помощью рук вас из стресса вывести. Если вы, однако, Сан Саныч, абсолютно прав, да, решите пойти в какой-нибудь спортзал, а вам хороший тренер, как вот на шапки, это очень красивый образный пример, у вас нагрузки, это для вас будет что? Дополнительным стрессом, остатки во стрессе. Поэтому, чтобы быстро вашу задачу решить, нужно научиться жить в расслабленном режиме, быть спокойными и расслабленными. Когда вы четко знаете, что вы хотите, когда для этого у вас есть энергия, когда вы этому уделяете время. А еще у вас есть очень полезный третий ресурс, который вам нужен. Какой еще нужен ресурс? чтобы у вас это все пришло. Как вы думаете, какое? Время нужно, ресурс, энергия нужна. Что еще надо? Нет, вот есть такое очень красивое слово, которое надеюсь вы любите. Деньги – это тоже важнейший ресурс. А у нас люди готовы вкладываться в покупку дома, в ремонт, в покупку машины, да, в поездку куда-нибудь, там на Бали еще куда-нибудь, но они не готовы инвестировать, да? Вот в это, которое называется здоровье, чтобы был результат, здесь нужны инвестиции. И пока вы в своем бюджете изначально да, не заведете статью, да, которая вас направлена на поддержку здоровья, и не будете регулярно да, это пополнять. Это здоровье развебается. Если, допустим, вы купили машину, да, вы же четко понимаете, что вам нужны деньги, например, на технический осмотр, вам нужны деньги, чтобы эту машину заправлять. Согласны? Значит, нужно однажды просто подумать о том, что как этот ресурс правильно использовать. Значит, если у вас будет время для вашей цели, у вас будет энергия для вашей цели, у вас будут деньги для вашей цели, то что будет? Быстро наступит тот результат, который вы хотите. Вы быстро свое тело подготовите к лету. А действительно, да, сейчас очень много поддерживающих услуг, которые могут вам помочь вот на этом пути что-то сделать. Действительно, вот такая прекрасная процедура, как гидрокованотерапия, она действительно не только нас насыщает водой, но это прекрасный очистительный механизм. И вот девушка спрашивала, да, я сосанчик поддержу, что нужно рассматривать процедуру не как лечебную, а гидрокованотерапию нужно рассматривать как профилактическую или поддерживающую. Например, чистка зубов это разве лечение? заменяет лечение стоматолога. Для чего мы чистим ротовую полость? Чтобы крежек стоматолог ходить. Зачем мы с вами должны поддерживать чистоту желудочно-кишечного тракта? Для чего? Для да, того, чтобы потом резко, да, когда они по весне, снова свое тело да, куда-то не готовить. Поэтому, если даже раз в неделю, да, к примеру, найдете себе время, инвестиции да, в поддержку своей чистоты желудочно-кишечного тракта, что, может быть, такие обработы по весне не будут нужны? Может, с годами это ничего лишнего копиться не будет? Идея понятна? Теперь быстренько да, о том, о чем говорил Александр чем мы это сейчас тоже с вами закрепим. А не важно, какую вы задачу для себя поставили. Да? Важно, чтобы решение этой задачи не уменьшило или не ухудшило ваше здоровье.